Дорогие друзья, рад всех приветствовать на Игровой Истине. Да, сейчас немножко отлично а, Надеюсь, меня хорошо слышно. Как бы у нас новая игра, в принципе, дорогие друзья. Так. А, наверное, мне придется сейчас, пять секундочек потешить а, звук, потому что, да, я чувствую, что он а... громко. На, на чутка пришить. Вот. Наверное, так будет лучше меня слышно. Да, друзья, ну посмотрели мы офигенную заставочку, не ожидал я, что здесь вообще есть заставка, я вообще забыл И даже музычка клевая, вообще круто, круто, конечно, круто Вот, офигенно Здесь, конечно, да, э, наверное, повторюсь, что, в принципе, фут футуризм зашкаливает круче, чем в том же кразисе первом, потому что здесь мы будем искривлять пространство, время, это, конечно, что-то вообще, это будет круто. Если в Крайзисе первом там более-менее еще реалистично, ну, более-менее, да, так, процентов на 30, то здесь вообще ничего не реалистично, можно сказать, так, на 10% максимум. Ну, надеюсь, что я кому, кому я говорю. Здесь вообще мы будем управлять временем, поэтому да, это игра топ вообще топ. Еще я думал, знаете, друзья, о чем, чтобы установить, пройти тоже легендарную игру, она так такая на принципе и называется, Legendary. Кто играл тут мне поддержит, вот три, наверное, топ игры 2007 -го года на uh, Legendary я не помню какого на года тоже там плюс минус может быть 2007 как раз ну короче три игры которые меня объединяют это Crisis это Time Shift и Legendary вот это просто топ uh, но насчет Legendary, вы пишите в комментах если будет актив я буду проходить конечно эту игру она просто тоже до безумия офигенная но там конечно нет никаких костюмов так сказать там ну, кто играл тот знает короче там другая мистика происходит Итак, друзья, давайте уже начинать. А то я тут заговорился, но я всегда вначале вам говорю основную информацию, почему, то зачем, да как. Так, один игрок. Новая игра повтор эпизода. О, господи. Новичок, боец ветеран. Игра, в принципе, можно сказать, быстрая, если ее проходить толково. Вот. В стиле Call of Duty. То есть проходит все быстро. В любого Call of, Duty. Call of Duty, каждый проходит быстро. вот это экшен, это круть, это бомба, это все короче на свете. Итак, давайте начинать. Буду я на ветеране играть. <с interacts> я не помню, что я выбирал, когда я играл. Э -э я вообще эту игру проходил, наверное, раза три. Вот, наверное, что раз будет. В принципе, да, э, я не помню, что это пиратская версия, поэтому я не стал платить. Ну, смысла? Никакого нету. Я крайне редко до безумия прохожу какие-то пират пиратские версии игр, э, крайне редко, но здесь как бы исключение. Вы сами понимаете, почему. Так, у э, Увытиран. Поехали. Всем приятного просмотра. Ставьте лайки, пишите комменты. Короче, проявляйте свой актив в селе, друзья обработка шейдеров вот шейдеры тут мощные да на 2007 год игра мощь целое здание обратилось в руины под ним находился крупный подземный объект возможно именно в этом причина перебоев с энергии я получила ваше сообщение сэр эй что вы уберите это! Всей вероятности это был мощный взрыв. Если в здании были люди, они просто не могли выжить. Матификация выполнена Систему на перехват любых видеопотоков. Надеюсь, все готово. Давай, вставай. Мы боялись тебя трогать, пока твой костюм шумел. Пошли, пора выбираться отсюда. Предлагаю что вам забыли? посмотреть вставай, на вещи трезвого. Уже сейчас очевидно, что Само вы обречены вставай. на поражение. Ваши люди не покачены. Так, пока э, вставай. Да, мы Ох, как я давно не рашутры, друзья. Как я твой не, конечно, последний раз я играл... Ай, здесь все открывается. Больше не и последние задания вызвали эскалацию напряжения. Эй, Эйден, ты вы вынуждены, конечно, ученый. Это вроде босс сия игры, Эйден Гром. Блин, как непривычно, реально. Да, последний раз играл в Кразис, но Кразис как Если бы... Небольшое не исключение из всех шутеров. Ну, вело к Вообще ориентироваться в нем как-то, играть, не знаю. Да, графон просто лютый, друзья. Может, как будто играю в игру не 2007 -го года, а в 2011-2012 -го, -го года. Блин... Так, это у нас тут, ну, типа, по Возможно, ваш не поверишь. Чувак копается в амуниции что-то. Прекрасная оптимизация Прекрасное взаимодействие с ИИ. Вообще клево Играя в эту игру, я помню, что я не находил Вообще После никаких багов прошу прекратить Вот Этот игра просто Топ вам Топ жизнь. Вы Так вы Я не советую а, вам Нельзя почему-то ага меня зовут почему-то по умолчанию э, скорость мыши здесь просто ужасно она просто нереально какая-то бешеная мне пришлось вообще на 10 процентов и поставить Внимание, да -да -да. Вставай, пора. Вставай, пора я как бы встал а, вот, снаружи. Начинаем эвакуацию, приказ Кука. Мы их отвлекаем, прикрываем их. Ваши группы, ты, да, ложись, ложись! Ваш, ваш, ваш, ваш. Дайте мне, Я их мне что уже все забыл, что тут о yeah, okay. oh, oh, oh. ah, убегать надо! а ah, Я, короче, погиб. Понятно. <Chrome> yo, yo, yo, yo. Ясно, ясно. Нужно было бежать. Uh, Быстрая загрузка. Откуда я тут начну вообще? Павло что отсюда. Я просто хотел смотреться, думаю, подобрать что-нибудь, не знаю. Начинаем Я же люблю изучать все. Ладно, сейчас я бегу вот теперь. Как здесь есть рукопашка, но почему-то у пока она недоступна, она, она, наверное, будет доступна, когда у меня будет оружие. Да. Бежали. Настали тут боссов за сами себя. Зачем? Здесь минимум... Ты же ж, конечно, сидишь, пожалуйста, даже Стоп, а у меня вообще вверху э, да, у меня вверху карта, поэтому, друзья, мне придется поиграть именно вот так, без ветра. А, мне в принципе и нужно сюда. Понятно, ну ладно. Я попл. А, я даже бежать не могу, в принципе, я только могу пока ходить. Спокойно ходить. Странно, что мне страшно это не обнаружило, это очень странно. Так, прыгать лучше. Они рядом. Я тебя прикрою. Двигай. Двигаю. двигай задом. Двигай. Такс. Пойдемте. Последний раз прошу прекратить. Конечно, вам, комплекс. дорогие друзья, придется привыкнуть к этому голосу Вы на фоне. он Будет часто. Я не советую вам. удивился, здесь двери открываются автоматически, конечно естественно. Да, мне надо. <связь> ага, <Давай>, это третий <связь> ...пленные. Э... Давай Так. А, да. давай. Так, автоматически забирается на лестницу. Супер... Как я соскучился по такому <связь> А, отлично, мне дал пушку, чувак. Ну, наше первое оружие, наконец-то. Ура! Да, 210 патронов и два каких-то снарядов. Нет, я иду. Я плохо иду. Так. В этой игре, насколько я знаю, нет никаких... Э, ...очевидных таких поставок, предметов для нахождения... Потрясающие графты не сделаны, вообще супер. Давай, дружище, не умирай. С душой пойми. О, каждое пушка мне и не не э Нет, нет. Сцены здесь просто потрясающие, друзья. Если вы не Опа. А Опа, опа, опа. Ну типа сценка. Ага, вот у меня. Только пашка появилась. Сценка с, с выбитым стеклом. Так. Опа, и. А -то как -то... Ой, я, я вышел какую-то хрень, да? Так, а как они целятся-то вообще? Ой, oh, кажется, я его прибил. Блин, я, понять, мол, на я, конечно, все поменял по-своему, как всегда. Но прицела, как такового, я там не видел. Бой странно здесь есть только альтернативный огонь но это из вот этих вот а, непосредственно снарядов стрелять ну, снарядами а здесь вот режим прицеливания может вот это попробовать девяточку а точняк нужно поменять ясно так все настроил кстати увеличил звук надеюсь мне будет получше теперь слышно ну чё высовывайся так где-то там Ага, еще. На землю! Готов? Я их, конечно, вообще не вижу, блин. Сколько там их? Один, два или три было? Ну, вроде бы все. Так, патрончики автоматически подбираются, господи. Как я соскучился по таким э, добротным шутерам, где не нужно нажимать доп. клавишу, чтобы там открывать двери, забираться на лестнице, подбирать патроны. Опа, пистолет! Всех, Понял. О, блин, игра просто топ. Я ваши по власти, как а один... Да, я отвык отсюда, друзья. Просто, вообще, нереально отвык. Монтонёт уже рядом, ничего. Ой-ой-ой. Вот так, хочу. Так, советники получаются на радаре зелеными отметками, а противники красными. Ну да, отличный стандарт. Супер. Я, кстати, на радаре вообще не смотрю, если честно так как здесь восстанавливается со временем Или... ага ух ты ⁇ твою ты дивизию это было неожиданно быстро загрузка у меня наверное издалека да ага да нет в принципе, отсюда нормально давайте еще раз. жестко ну я же ветерана выбрал Чай но того все равно чувака убили чтобы я не делал так а -а -а. Спрятался? что что-то подпризиваю немножко врались, да почему? не должно быть такого офигеть сколько я не него выпустил да? Не хватает, э, чтобы можно было выглядывать из угла, было бы круто закрытие. Блин, жесть. Потом не тратится со мной. Почему-то у меня не работает бег. М -м -м, может, потом он будет работать. Не знаю. Должен уже быть все рабочие как говорится. Так, патроны подобрал. не пойму снизу что а там ведь а я могу спуститься нет не нет не могу так а доступны ли нам штуки из костюма пока нет недоступно ничего само слово понятно ты в костюме дуй сюда они давно тут летают думаешь тебя заметили Ножи! Ножи! есть черт расти я ничего не смог поделать ну спасибо хотя бы за патроны так, это спуск Давайте здесь этот чердачок осмотрим. Так, еще один спуск. А если бы я спустился туда? Так. Да. Хочу проверить тот спуск. Ну что, здесь быстрое сохранение? Можно быстренько все, все посмотреть. Бедерки. Так. А, здесь есть подъем. Но здесь ничего нету Вообще. Только вот чувак лежит. И все. Кстати, классно, у них экипировка такая. Эффекты вообще. Вы лвы... Ого, один обнаружен. Альфа-дировка. вы не прекратите бессмысленное кровопролитие, вас постигнет даже учить. Времени осталось мало. Магистрат надеется, что все зарегистрированные граждане неправильно оценят ситуацию. Просим вас и членов ваших семей как можно скорее пройти регистрацию. Так, чтобы нанести удар... Ага. Ну что, друзья, попробуем Да блин, вообще поздно да? будет Ну блин, это Камон вообще не катит Бред какой-то Да там из автомата э, Да, из автомата, да, правильно значит, пулемет. Вообще не пахнет просто никаким С пистолетом не получилось Тогда у себя а да, потом пистолет взять. Может быть, он поубойнее. На порядок поубойнее должен быть. Да-да-да. Получается. Эй. Здесь все что-то заколочено по всему. Странно. Ой-ой-ой. Ай. Получает. Да. Блин, я не успел его спасти. Я хочу его спасти очень. Эк. А, он все равно умрет. Как бы то ни было. Жаль. Очень жаль. Нас лишают тут выбора. Ну, само собой, друзья, игра линейная полностью. Поэтому нафиг тут выбор. О! почки тут Опа, там еще один. Окружаем. Кто окружаем ты, ты один там вообще. Окружаем. Ну, само собой локализация старых игр. Оставляет желать лучшего. Тут нечему удивляться. но Автоматически открывающие двери э, я не мог привыкнуть до сих пор, реально. Теперь топ-топ. Так. Кстати, переигрывая, я... Тех двоих выпустил просто старят И все, один. И прям они разлетелись. было офигенно круто. Так. Опа. Получай. Вот так вот. Ага, мне чуть... Хана не пришло. Опа. Восстановление. Кстати, звук еще такой сопровождается прикольный, когда хайп восстанавливается. Интересно. Теперь. Жесть, конечно, кровяка повсюду. Так, опа-опа. Эу, осторожно. А я вижу тебя. Вижу, цель. Так, стоп. А режим режимы прицеливания тут есть? Просто, смотрите, есть еще сам прицел, но я почему-то в него смотреть не могу. Посмотреть это странное управление еще раз надо. Так... Ммм, режим прицеливания Да нет Навряд ли Нет, не меняется он К сожалению Хотя прицел сам есть, как бы, видите? На оружие на самом Я должен смотреть через него Так Это сложность ветерана Готов. Так, получение боеприпасов автоматом тоже у нас происходит, звуком тоже сопровождается отдельным. Получается. Хотя что-то тупить все равно рядом ящик боеприпасов. А, не попадаю? А попался. Так супер вот он чувак этот, говорящий Ха! вот и все ну, это просто экран но говорит он не из него к сожалению прикольно давайте расстреляемся эти потренируемся так скажем вот эти квадратики Ну, конечно, прицел не очень точный, но все таки более-менее. Все, давайте двигать дальше. Конечно, в таких условиях солдат этих вообще не видать. Нельзя аккуратно, блин, быть. Ой-ой-ой. Оху. а где ты на самом веку что ли озвучка реальная знаете как будто одна та, та же студия из пока я первого озвучивала ты это слушал? вы это слушали <свят> только голос другой а, а метод озвучки метод озвучки друзья такой же так. Ой -ой. Офигеть, что-то слишком много патронов в них надо выпустить, чтобы... ...прикончить. Где там тип этот, я понять не могу. Он как бы на радаре, видите, вверху где -то. Тихо узнает. Ракеты выпустит. Высоко. Да, нет. Навряд ли. Ради и и ваших так, я не показалось, что я здесь кого-то видит Ооо! Я поджег там какую-то бочку. Раз прошу, ага, есть повреждение огня. Мы вам жизнь. Так, сюда. это сейчас было понятно как скачок напряжения что ли было так тут у нас свои как тут они вообще оказались это странно если недавно так как бы отбивались от врагов которые были ну сзади мифа. они могли просто прийти к ним в тылу и всех перестрелять ты ⁇ -мо ⁇ кто это что это по, ком, по чем стрелять-то? Где эти лазеры? Я понял, но кто набоится? А, вот. смотри. моё Так. Там вообще их не видать. Ужас какой-то. Ага. Источник угрозы. Ну, автоматическое возвращение. Что сейчас будет наверное? Вычисление координат пункта отправки в альтернативном времени. <свот> Внимание. Сбор системы. Внимание. Не тайм-аутс Ор из СЕЛ. Вау. Ошибка переноса. Возвращение преподавания. Ошибка. Неизвестные темпоральные координаты. Да. Эм, на ага. Все, у нас появилась появились способности по времени получается, но это странно. Почему они появились именно сейчас после этого сбоя? Оружия пока нету, да? О, а я его подобрал что ли сейчас только? Пойдем, могу. Этому... Так, получается а вон здесь в ручном режиме сейчас будем пробовать От... о да мне все доступно я не понимаю это механики игры? этого сюжета? ну окей что могу сказать это конечно странновато так да. а это мои это все мои так да. у меня появились гранаты помимо ракет получается тут ракет всего наверное 4 получается в оружии две я использую потом еще две появляются кажется и что-то попытки будут пресекаться будут пресекаться попытки его найти чувака, Кронуса. Если акции не мы будем всех как бы это вообще реально, вот по сюжету, друзья, вначале непонятно, э, что происходит, что как нет, бы кто мы, что мы, зачем мы, ну, показали нам типа... <святого царя> Что На нас испытывали костюм Кто мы такой Не, не ясно, кто такой герой да? вот. не знаю. Откуда появились Ваши Двух эти способности по времени уже непонятно не так, так, я так понимаю, верху шкала Вот эта синяя, это как раз, наверное эм... Энергия нашего времени я сейчас я постепенно постепенно пробовать да. про на щит что он дает не знаю чем дает но блин эффект потрясающий да это способность времени, а отключение как учился установление конечно долгое ну, вот так себе так. Ну медленнее, чем да, oh, опасники роже. Ну медленнее, чем крайне. <плодисмент> Ой, да их блин! Уйди досюда. <плодисмент> получается фанчик. Да, вы я отключаю. Я думал, может пока не кончится шкала. На тебе можно пока не отключить. Блин, короче, кофигу этому роботу. На задание можно вообще не обращать внимания, просто двигаться линейно и все. Это блин斯基 на Проверяю оптимизацию игры реагирует опять ты я Ух ты! Вы это видали? Я инвертировал время. Жестко. А если бы, если бы я этого не сделал, то было, ну, было бы хана мне, да? Ух ты, ты. А, -а, а, надо было пораньше это сделать. Я понял. Я вас понял. Но я же игрался, поэтому это было заранее. Со, с это сделал. Нет, я не мог просто крутить, не что-то в Так. Проходим спокойненько. Ну простите, чуваки, я ничего не мог поделать. Отключайся. Почему мне надо... одну ту же кнопку? Кстати, мне меня, у меня оружие, оружие, дробовик. Я даже не знал. Траба, что, что так эту Звуки ходьбы прям есть. Эффекты Могу такие. Сказать, Тут подфиздевать почему-то. Не знаю, почему. бросить гранату. Нет, время. пока что черновато, а не в кого бросать. Попозже я брошу. попробую. Гранаты тут только у нас... обычная осколочные, наверное. Так. Враги. Он ушел. Тихо. А! Ага, замедление. Воу, воу, воу. Оу, ху, ху. Да, что-то я прям... Я не пойму, как работает, друзья, это. Так. Почему э, у меня была инверсия на 4 Хотя у меня это щит был просто. Так, на шестерку. Вчера. Э -э -э Еще раз охрана контроль то есть это остановка времени на четверку замедление времени на шестерку хотя просто одинаковые эффекты синего цвета остановка времени на семерку а чем отличается охрана контроль от остановки времени не знаю Неверсия версии времени ну, понятно это назад долг... Так. тут непонятно значит, пока что ну надеюсь что я и А, какого? А, ох. зажать, чтобы кинуть. Ну понял. Интересный эффект. Так, гранатку я одну кинул, чтобы обезрушить его, снизить время. Обезарушить? даже так можно. Так, наверное, я возьму. Не знаю. взять дальше? Это эффективнее будет? Однако ваше это тоже выбор, от и жизнь. в, в режиме. Оу! Что что вот так. Я снова Тихо. А, да что за бред? у меня, слишком чувствительное, наверное. Если ваши родные близкие не пройдут регистрации Нифига себе разрушил Они будут объявлены врагом и магистратом Получай Зарегистрируйтесь сами Зарегистрируйте свою Готов, семью вроде Помните, бы наша защита распространяется Только на зарегистрированных граждан Мы предлагаем вам лучшую жизнь Магистрат Крона был учрежден для блага и защиты всех лояльцев зарегистрированных гранат. А, Крон. Надеюсь, я Кронос его называю. Правильный выбор. И сделайте его вовремя. Стояться впереди! Выстрелы! Внимание! Все зарегистрировано гранат. Атмосферными институтами. Страта, вот на так службу. вот. Такая разруха вообще. Хочется что-то найти, тут, Приносим знаете, интересное Бочку Бочка что-то называется. А, она пустая вообще, что я стреляю по ней. Всех, кто поддерживает повстанцев. Я крайне разочарован таким поворотом событий и в последний раз предлагаю вам обдумать свои действия. Продолжите демонстрировать Я буду вынужден. Ох, там что-то их. Много-то! Тихо-тихо-тихо! Опа! Восстанавливаемся! Пока, пока не привык, друзья. Сейчас привыкну буду их выкашивать одного за другим. Гранаты очень странно кидаются. Очень странно. Вообще непонятно как. Я не понимаю, то ли зажимать их надо, то ли нет. Как-то с задержкой какой-то. Считаю своим долгом напомнить о последствиях дальнейшей эскалации насилия. Если акции неповиновения не прекратятся, мы будем выручены казнить всех военно-плянных... Хм. Они какие-то электроимпульсные. Ах ты, вон он где. Трубовика! Пом... Ах ты гадина такая! Ой, блин, а... Так, все, снова здесь они нужно сохраниться. Вот они, вот. Какого не хрена трата, я убил? Нет. На на так, готов. Увеличить... А что за бред с этими гранатами-то? Не Реально с гранатами что-то я не могу понять ничего пока. Так, а почему... А, Максимум? Да, нет у него, наверное, ракет? Стой, стой ружбайки! Сколько же надо стрелять-то по ним? мое Ну, сложность, конечно, наверное, перебарщивать, потому что, друзья, я должен быстрее их убивать. Перебор в сложности, перебор. Хотя, может быть, нет, я не знаю. По мне, они тоже много дают. Не знаю. Так. Ты, не ты меня тогда из дробовика убил, скотина? Под... Ну, я тебя тоже сейчас прикончу Покушение из дробовика. Какой-то з... выстрел из дробовика без Покушать отдачи вообще. Вот выяснить... и... так. Хэдшот. Ну, здесь, конечно, оптимизация, я молчу, ее просто нет. Если акции не мы будем вынуждены... Так, внизу еще один... тут гранат ё-моё хреново вот так вот я снова так граната липучка не так много. интересно Ж, внизу Магистра будет что-то похода ой Так, можно эту источник угрозы. поставить электрический ток на нажать четверку, ну попробую и это остановка времени, видите коричневым, ой, серым светится вот так быстрее я успел ну, четверка, по четверка походу, друзья, это э, общая клавиша для функционирования вообще времени конечно странно звучит, но это так а все остальное это конкретное, я так понимаю, не знаю, короче. Появляются и появляются из ниоткуда. Подкрался, а? Незаметно. Стоять! Так, ну, сколько вас там? Я слышал шум. идет перестрелка, я слышал шум? <laughs> ну, блин, да, локализация. получает. Okay. Все. Ну, короче, они, мне кажется, бесконечно будут э -э, идти, идти. что нужно идти дальше, и все. Э -э, помогите по и найдите доктора Эдена Крона. А, не оставаться, оставаться, друзья. Нужно отстреливаться. Ого, все очень угрозы. Опять! Опять этот робот. Долбаный. А, да. Он мне расчетом будет хорошо. Они будут сами. Свою семью. Помните, наша защита... Странный, конечно, робот. Зачем нефть. он это сделал, непонятно. Нефть. И пошел дальше. Блин, потрясающая тут штука, которая предупреждает обо всем. Э, как этого, как его зовут? В Железном Человеке. Забыл, как зовут у чувака этого. Блин, вылетел с головы на, на Дж, как-то «Дже, -дже, -дже, -дже, дже Вы поняли. Оу, странно, что-то я не смог убедиться. прыгнуть. Так, у меня вообще-то включен бег, нормально вообще, все, должно быть. Э, прыжок, приседание, э, перемещение, бой. Так. Взгляд вниз, взгляд, приседание, прыжок. Mm -hmm. Так. Снимок экрана. Странно, я помню, что я где-то включал бег. Не что, Показалось это, что ли, хотите сказать? Я же, я же помню, что я где-то включал. Ну вот, все, верно только почему-то в действиях. Ускорение, правый, shift. Ну, как бы должно работать все. Не знаю. Может быть, на Enter будет работать на альфа клавишу? Он как бы прыгает вообще на него! Какого? А, А, нет, показалось. Казалось, побежал. Может, побежал. Да нет, вряд ли. Так. Да почему мне не получается прыгнуть в который раз? Ч ⁇ за ерунда? Наконец-то. О-хо-хо. О, -хо -хо. А -а -а -а -а. О жесть такая. Короче, вот так надо сделать, я понял. Прикольно. Так, там у нас снайпер. Ух ты! Фига себе! Вот это да! Так, значит там снайпер. Как же его вынести-то, а? Ну конверсии воспользуемся. Что-то мало. А почему так мало? Котина. Получай. Все, готов вроде. Если вы продолжите демонстрировать открытое неподаление, я буду вынужден вас уничтожить. Ух ты, скотинняка! Офигеть, он попал в меня липучкой походу, жесть. Так, да. Опа, сложно, 20 немножко. Ну ничего, получай, вот и все. Можно в принципе всегда пользоваться этими снарядами и все будет хорошо. Блин, Настя, он перепрыгнул. Затреваем. Так, отстрелялись, сохранились. разбивается не разбивается с плафоны. я так люблю это делать все разрушать и разбивать я тебе дам ракета Какого? Вот. Как он заказался? За я какого-то Милза спас, не знаю, что за Милз. И что ты тут стоишь? Ты сказал, иди за мной, я, я пошел за тобой. И, и дальше наверх, наверное. Странный ты тип, конечно, вообще. Верность парадокса и версия времени невозможно. Это очень парадокс. Воу -воу -воу -воу. Так. Воу -воу -воу. А, тут пулемет. Так, сейчас я восстановлюсь. Скорее давай. А можно воспользоваться или нет? Да. Вот, так, понеслась. Уху! Обожаю пулеметы в старых играх, они просто топ. Они просто выносят всех. Так, еще кто есть? А, вон они. А, это твои! Оу, нечаянно перепутал, друзья! Так, помочь повстанцам. Понятно. Опять! Опять робот, что ли? Ну, конечно. Я ему пофигу вообще на все Этому роботу. Идем по туннелю, ну идем по туннелю. Все завалило. Могу одно. А, тип сильный, отодвинут такой-то люк, а? Почему я первый? А, ага, все, новая локация. Командующий Кук говорит Хансен. Потеряли карте и Миллера, но подобрали новичка, на которого стоит посмотреть. Не надо, Хансен, просто сообщи ему мою командную чистоту. Планы изменились. Веди свой отряд к зданию военной администрации. Пройдете в метро по тоннелям. Будьте осторожны, в парке пулеметы. Надеюсь, вы справитесь. Теперь или никогда? Друзья, ну, конечно, чуваки вообще не задают вопросов. Откуда у меня такой костюм? Почему я так все делаю? Блин, просто новичок какой-то. Ну, конечно, логика. Старых игр она зашкаливает. Друзья, ну на этом мы остановимся. Вот. Как бы первую серию мы, можно сказать, прошли, первую миссию мы прошли, начало мы прошли, все Вот, надеюсь, вам понравилось понравилось возвращение к истокам, к ностальгии, потрясающей вообще вот, по тайм-шифту. Ставьте свой лайк, пишите коммент, ну и конечно же, подписывайтесь и вступайте в группу ВКонтакте. С вами был я, на связи Парниша и канал Игровая истина. Увидимся в следующей второй серии. Счастливо тебе и пока!